Копил я, братцы, мыслей, потянула к творчеству Мне поведать захотелось их YouTube сообществу Здесь аккаунты заводят и детсадовец, и дед Ну а я, чем хуже прочих, эксклюзивный дам контент Мысль свою оформил Монетизуют, а я в сторонке постою Наблюдая, как имеют мысль Свободную мою Но пойти на то не в силах И мысли продавать не дам Удаю их, набирать нею И буду все я делать сам Смот, Малевич, а я чем хуже В есть изъя, Саундтрек изобретаю Но так нотик, как в строю Вот уже совсем немного Воплощу сейчас мысль свою Вновь шедевр я Заоблодил, трепеща до колика Ночь не спал, все ожидал И я позитивных откликов Но контент ойди против да хоть бы черт его побрал Снова кинул в клип заяву И на мыло прислал В этот раз украл цинично Не загладить мне вины Кисти, штрих, письма, манеру И три такта тишины Ну как Хоть какой ты гений Корни авторских объектов